Подуют теплые ветра И мы поймем уже пора Из геометрии бара. Дверь окоема отворя Пусть скачет весела вода К истоку вечного тепла. Сквозь мира сети небода Ведет нас верная звезда. Пространство, небо размыкать, рисуя чистого холста. Белосинь, белосвет, бела жизнь, первоцвет, белозвон. Воскресенье свет. Воскресенье свет. Воскресенье. Свет. Снова снятся города, В которых не был никогда. И возвращение туда, Куда не ходят поезда, Собой возьму люби слова Простые, словно синева Как пробуждение от сна Идет бессмертная весна Падать как свиток небеса, играя снова по вестам. Белосинь, белосвет, бела жизнь, первоцвет, белосвой. Христос, воскресенье. Духовые Александр Акимов Бас Владимир Рыжов Веркуйся все участники Андрей Буянов, Сергей Николаев, Павел Федосов, Евгений Королев. Отец Николай, Николаев, Михаил Осипов и Ирина, да, кажется? Христос воскресе!